привет с вами канал рыбохвост сейчас мы находимся на маленьком водоемчике один из моих любимых водоемов кто бы знал как я не люблю собак и вот смотрите я не то что их не люблю я их боюсь и тут присоседился ко мне кабелек маленький по времени маленький по размерам я вам скажу потому что он не маленький приехал пять минут назад и уже три рыбки поймал Маленьких Ну, это, карасис, ладошку Чуть меньше, чуть больше вот. ну Вся рыбалка-то заключается в том Что он клюет, карась прям Хорошо, вот видите, закинул только Начинает клевать Сазанчик прыгает Тоже небольшой Но я Увы, из-за своего страха К собакам не могу достать ни каши, ничего такого, чтобы прикормить, чтобы закинуть кормушки. Потому что вот такой вот хорошенький песик. неизвестно, что у него на уме. Как-то не хочется рисковать лишний раз. Сейчас мы заснимем, как я вытаскиваю рыбку. Это будет, скорее всего, маленькая рыбка, потому что она долго так дюбает. Опа! Это вот такие карась. Прямо вот такенный. Мы ему аккуратно извлекаем, отпускаем. Маленьким карасем делать нечего. Друзья, не берите маленькую рыбу. И та, которая битком и крой набитая. А иначе мы вот так вот. Крупнее вот так и хоросень, больше ничего и ловить и не будем. Надо давать шанс вырасти, подрасти, потом страдать. Опа! Чуть-чуть крупней. Все равно приятно. Очень приятно. Даже вот такого карася просто ловить, уже не, не в пустую сидишь. Ладно. Пока выключу. Чуть крупнее что-нибудь сейчас эта собачка уйдет. спиннинги заброшу и включу опять. Кстати, поплавок вон дюбой чей-то оторвали. Там 100 рыбка, так жалко. Вода холодная, можно было бы залезть выпустить. Вода холодная уже. Сюда не надо идти тут я рыбу ловлю не надо сюда идти сейчас начнется вот эта леску путать разворачивайся ох ты шажанчик Сам себя отпустил, молодец. Вот видишь, это из-за тебя я упустил. Очередная поклевочка так. Хорошо надёбывает. Но опять малек. Малька много прыгает. Ну и большая прыгает может даже на камеру не так уж и редко прыгает может на камеру получится сейчас все заснять тоже тут ой блин надо же было попасть так а тут говорят то что тут Хорошо прошурутили. сеткой кто-то прыгает. Рыбка. такая В районе грамм 800. Такая недостающая не килограмма. Собачка ушла. Уже начал подключать дополнительное удилище. Кукурузу. Потому что сазан прыгает. Гуляет. Должен по идее ловиться. Причем одного сазана. Как вы видели. Мы уже... Тазанчика, точнее, мы уже почти вытащили. Зацепился от палку и сорвался. Все равно, мы отпустили, нам многого не надо. Штучек 5 рыбешек для сушки. Карасей надо поймать, если получится. Ну и штучек 5 пожарить. Можно считать рыбалка удачная. Но она, в принципе, и так уже удачная, потому что Ловится интересно, мелковатая, попад... часто попадается, но ну, все равно не просто сидеть на воду смотреть. Ветерок дует здесь хорошо, прям закуточек такой, здесь толком не дует. На прошлые выходные мы сюда приезжали, здесь волна наверное до колена было сантиметров 30 и больше там мощная волна мы оба мы отсюда поехали на речку с речки <coughs> уже там на водопаде стали рядом с водопадом труба и на вот этой трубе вот мы обкатывали ксюшкину новую удочку ловили карасей и сейчас вот на эту удочку ловим Карасей. так Пойду я еще наверное, Позакидываю еще пару удочек Прикормил называется на свою голову То хотя бы Ладошку карась словился И меньше ладошки Сейчас прикормил думаю Сейчас наверное будет еще хлеще клевать Все вот уже Сижу минут 20 Еще ни одной поклевки продолжаю закинул На червяка На горох Жмых, кстати, брикеты, не знаю, первые пробные. Кукуруза и горох. В общем, полный фарш для этого водоема. Сколько я здесь рыбачу, это вот самое ходовое тут. Жмых там кукурузный. Семечко. Разные жмыхи, червяк и вот горох с кукурузой. В основном, конечно, тут в приоритете, когда сам варишь горох, вот этот горох. Но времени не было у меня варить. Я на покупной закинул. Рыбка он даже по над берегом, даже видно, ходит. Почему не ловится, вот это непонятно. Нам все равно надо... Даже если ловиться не будет, здесь еще часа два проторчать. Потому что мы сюда еле-еле проехали. Ну как, не то, что еле-еле. Ну, дорога грязная, дожди. Поэтому сейчас как раз ветерок, солнышко сейчас просохнет. Чтобы уже спокойно домой ехать. Начинает, кстати, жмых дергать. Посмотрим, что будет. Может, гляди, кого и поймаем тут. Сазанчика какого-нибудь хорошего. Вот так вот, дорогие друзья, порыбачили. Большую часть, конечно, рыбы не заснял. Все стандартно. Небольшая рыбка. Мы себе набрали штук 8, наверное, может, 9. Ну, не суть важно нам хватит. Все остальное мы выпустили, маленькую эту рыбку, более-менее, которые были, взяли сазанчиков всех.